магический верстак Старком, способный производить все хоть трусы хоть карбюратор самокат коньки вибратор делай хоть два банных таза хоть костюм для водолаза скотч мопед и банкомат цезарь с маслом что салат леску спиннинг и крючок тампакс женский и смычок борщ хот-дог и маринад ну и Войска железных солдат